Знаете, кто такой Илон Маск? Ну да, конечно, знаю. А вы его предложение слышали? Мирного ну, регулирования? Да, слышала. Что скажете? Ваша ручка зрения? Ну, в принципе, я-то не против, я вообще за мир. Ну, то есть там вот э, референдум под патронатом ООН, Крым сразу российским признать, не, не, не выдумывая? Пусть будет, да. Пусть будет, конечно. Вы себе разумнее, вы считаете? Ну, я считаю, да. Маск наш в этом смысле? В этом смысле, да. Это, Это Маск все придумал? Да. Ему российское гражданство пообещали. Думаю. Я согласен. как? Бы. Маск наш? Маск наш. То есть вас это история. Маск продался, да? да? я не знаю. <свят> Но, на Украине так и пишут. За да? рубли. За рубли. Отличная идея, я считаю. Вы, вы согласны? Да. А вы что про этого выдумщика? Mm -mm. Миллиардер. Нет, честно. Кресла, А, ну что-то да, что-то слышала. Вот. Не, ну допустим признать Крым как исторический, да, я считаю, что да, это правильно. Потому что изначально оно так и было. Ну, если взять историю, да, мы вспомним историю. В принципе, по факту, ну, если бы не подарили нас, то мы так и были бы Российской Федерацией. Водой, да, потому что, ну проблема, будем честны, проблема у нас есть с водой, конечно, да. Но все остальное, я не знаю, это спорно вопрос но в этой ситуации мне кажется очень сложно договориться украина не слышит совершенно не слышит не хочет слышать все что угодно ну я считаю что те люди которые вошли в состав россии их нельзя обратно туда отправлять они тоже достойны хорошо жить и как бы повторно референдум по эгидой он это будет ни в консультации нет украина не может быть нейтрального статуса украина должна быть россии Наверно ну, наверное, хочет мира. Мира хочет. Уже надоело это все уже. Ну, наверное, он преследует свою какую-то выгоду. Высказал свое мнение. Мне кажется, Маск такой человек, что что думает, то и говорит. Может, по-человечески тоже хочешь. Этот... Ну, кому этот... Никто не умного. хочет войны, да, чтобы люди погибали. Мы хотим жить спокойно, мирно. Мы это хотим вы... общаться со своими родственниками. Конечно, потому что, ну, он... Лично у меня живут там и бабушки, и тети, и мы из-за этого перестали общаться. Они считают, считают меня врагом, да. И мне очень обидно, у меня похоронена там мама, я не могу туда поехать, потому что вот так.